Доброе время суток! В этом видео речь пойдет о перепелятнике. То есть, о перепелиных клетках. У меня перепелятник изготовлен на 5 перепелиных клеток. В интернете множество вариантов перепелятников и каждый делает их из разных материалов. То есть, на свое усмотрение. Я вам расскажу... Вот об этом перепелятник. Перепелятник сделан из мебельных щитов, старой советской мебели. То есть это мебельные стенки, шифонеры разобранные. В крупных городах их просто выбрасывают вот на свалку. Некоторые есть, вот, разбирают и продают. И продают их за копейки, дешевле, чем USB. Материал хороший. Единственное, что там, где влажность, нужно его обрабатывать. Так как это прессованная пилка, я обрабатывал лифы, дабы избежать порчи мебельных щитов, чтобы труды не пошли на смарку. Изготовлен, повторюсь, перепилатель для перепельных клеток, Основной корпус выполнен из мебельных щитов. Длина перепилятника 99 внутри сантиметров. Это делалось на ширину сетки. Ширина получилась 53 сантиметра, так как мебельные щиты были шириной 53 сантиметра. Полы изготовлены из сетки. 12 на 12 оцинкованной Передние стенки обшиты из сеткой оцинкованной 50 на 25. Сделаны были изначально дверки. Но после того, как установились вот такие вот кормушечки дверки, стало неудобно. Открывать и пришлось их зашить назад сеточкой. Зашивал, просто взял на стяжку и все. Изготовленные поддоны из оцинковки. Под... Изготовление поддонов есть в интернете множество вариантов. Также и кормушки есть. Множество вариантов в интернете. Ну Я делал такую кормушечку. Эта кормушка, как бы на мой взгляд. Лучше всего, так как перепила переводит меньше всего корма. Единственный недостаток, это я не учел, то, что фекалии из верхних кормушек будут попадать, точнее из верхних клеток будут попадать в нижние кормушки. И изначально делал за заподлицо поддона шириной 53 сантиметра. Вот, сделаны таких два поддона у меня под лицо и вы видите что фекалии из верхних клеток попадают в нижние кормушки это лишние болезни для перепелов смертность и так далее этого нужно избегать ну можно избежать путем чтобы не переделывать поддоны обшить вот эту часть частично оцинковочкой, все будет нормально. И фекалии перестанут попадать просто-напросто в корни. Два поддона я уже делал пошире, на ширину всей сетки, с лотками для сбора яиц, и уже теперь попадают фекалии в нижние клетки. Такой вот перепелятник на 5 перепелиных клеток вышел по цене дешевый, так как основной материал это мебельный щит. И сетка, конечно, чуть-чуть подороже. Над каждой клеткой сделана вот такая вот дверца, их всего тоже 5. Вот такие стоят мебельные, это для того, чтобы можно было менять воду, обычные банки без всяких непильных поилок, так как мы разводим перепилов не в промышленных масштабах, а для себя, ну, излишки можно продать, конечно, сделаны такие дверцы сбоку для удобства. В принципе, и все, что хотелось рассказать о, о переплятельнике. Да, размеры кормушек есть в интернете. Многие люди их уже давно выставляли. То есть не вижу смысла повторяться, повторять чужую работу. Поддоны также есть в интернете. Всем пока, до новых встреч. Оставляйте комментарии, ставьте лайки.